И вот здесь такие. Здравствуйте. Сегодня у нас 25 декабря 2016 года. Канал Артподготовка. Программа «Плохие новости». Так, у нас там... А, моя сумка там, я смотрю. что-то. Да. Э -э -э до новой исторической эпохи 440. осталось у нас 440, 344. 344 дня. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Лохино. Лохино. Одинцовского района Слава сегодня будет в одежде Да, там эфир-то идет Вы нам напишите, пожалуйста А то у нас иногда И насчет звука Ура, пишут Ну, значит, хорошо если Ура так. так Так, так, так угу. Сейчас мы Попробуем тут Сдел, так, отлично, все у нас, все работает, все хорошо. В студии со мной Дмитрий, еще у меня тут у нас, очень много, у да, есть, вот садись, много гостей. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Сколько? В ну, общем, больше 10 Больше десяти человек. Все отлично, звук есть. Значит, э, вчера мы... С Томышем обсуждали тут вот и интересная мысль пришла у нас, да? то есть организовывать поездки в Польшу, в Румынию, Чехию, Литву, Латвию и Эстонию. Людей, которые, в общем-то, имеют ватное сознание, и эти поездки. Ну, через Перископ, YouTube, там, я не знаю, там, Инстаграм, э, освещать. Вещание, то есть проводить одновременно, как происходит изменение сознания, ну, там, как, как Румынию назвали? Угорщина. А? Угорщина. Нет, беда, беда. какой, ну, вот сейчас недавно кто-то ее там какой-то там назвал, в общем-то, очень нехорошей, вот надо... Бомжатской. Бомжатской Румынии, да, ну, надо вот как-то отправить людей, чтобы они посмотрели, что... Весь мир идет вверх, а Россия благодаря Путину идет вниз. И бомжатская скорее Россия, а не Румыния, к сожалению. Потому а что тем более там ни Эстония, ни Латвия, ни Литва. Так, тут вот письма. Ну, давай, наверное, мы их на понедельник оставим, эти письма. Я прошу прощения, потому что очень много у нас сегодня новостей. Значит, умер авиаконструктор Микоян Иван, который был э, создателем истребителя МиГ-29. На 90-м году жизни скончался. В Домодедово экстренно садится самолет из-за члена экипажа, которым стало плохо. Да, ты обратил внимание, что уже несколько дней подряд в Домодедово совершаются экстренные посадки по третий разному, день. да, третий день по разным поводам, но это уже система, так что надо ждать, в общем-то, закончится эта волна или будет продолжаться. Милонов назвал бомжатской, да, ну, Милонов на самого посмотришь. И плакать сегодня... хочется. Я еще сегодня с ведущего с собой взял. Кирилл, он будет мне помогать, с маршрута. Кирилл да. будет помогать, хорошо, да. отлично. Пусть а Кирилл с нами. Еще, еще в студии Кирилл. Да, Поздоровайся. Всем привет, всем привет. В Перми <связывая> горело два ангара, обнаружили тела двоих людей. Ну тут как-то странно, информация такая двойная. С одной стороны говорят, что это были ангары, с другой стороны, что это цех предприятий, тысячи квадратных метров. Ну мы говорим, что сейчас в последнее время горят предприятия, особенно которые имеют... Какие-то коммунистические названия. Завод имени Кирова, там ПО Орджоникидзе и так далее. И, то есть, и все это... Э, ну, случаются там пожары. Почему? Ну, потому что это, в общем-то, уже старые предприятия. И где-то, может быть, это случайно, где-то злонамеренно. Но, в общем-то, нужно ожидать, что это будет продолжаться. Горят судебные приставы в Черябинске. Да, в Челябинске зданием судебных приставов загорелось. но тут короткое замыкание. Мы-то так думали, что как в, то, в том этом садистском стишке, да, помнишь, когда дедушка где-то гранату нашел, вспомнил войну и кра край, пошел, дернул колечко, кинул в окно. Дедушка старый, ему все равно. Я помню, в одной прокуратуре был интересный момент. Но к приставам это не имеет отношения, когда также бутылкой горючей смеси сожгли все уголовные дела. И все, всем пожали руку и сказали, все свободны. Так, я тогда был совершенно потрясен, потому что ну, куча уголовных дел серьезных. Тогда прокуратура расследовала убийство, изнасилование и так далее. Тут раз и... и ничего. В Сочи потушили пожар в общежитии. Да, много очень горит. Общежитии различных, общественных зданий сейчас. Вот автобус... Э Горел на улице Зорге в Казани, тоже очень много транспорта горит. И газовый баллон взорвался в автомобиле на севере Москвы. А вот на Кубани странный совершенно случай произошел. Три десантника пропали после учебного прыжка с парашютом. Причем вот сейчас сообщает, информация пришла, что один найден мертвым а двух других пока нет информации один из трех пропавших на Кубани найден мертвым а вот у нас еще экстренно сейчас появился Кирилл про пропажу про, про, про, про, про, про. вот прям только что пришла в Донецке пропала съемочная группа Дождя причем что интересно здесь у ребят была аккредитация и со стороны Украины от службы безопасности и от а, службы безопасности ДНР а, вот Журналист Полонский, это Сергей Ерженков и Василий Полонский. Репортажная группа состояла вот из двух этих ребят. И от Полонского пришло сообщение, что их задержала МВД Донецкой Народной Республики. Причем в МВД не подтверждают эту информацию. И вот сейчас все независимые средства массовой информации. Интересуются и стараются отследить судьбу этих ребят. Да, вот ну мы будем тоже следить, но надеемся, что с журналистами ничего плохого не случится. Там кто-то, кто их задержал, одумаются. В общем-то, потому что скандал будет очень серьезный, можно предупредить. Я знаю, нас там. Слушают, ребята, если вы так что-то с, с журналистами учудите, у вас потом будут искать везде, по всей земле, поэтому не надо. Но я думаю, что это просто недоразумение. Будем да, будем надеяться на это. Тут вот пишет Мальцев на Дед Мороза стал похож. Это ничего, хуже, когда Дед Мороз похож на Мальцева. Вот совсем плохо а появилось видео автобуса, горящего на улице Зорги в Казани. Да, мы об этом говорили, ты Эд, отвлекся. А -а -а. Да. Два человека пострадали в результате обвала на руднике Алроса в Якутии. Э, ну, потрясающая ситуация с этими рудниками Алроса. Там нам рассказывали, какие офигенные условия труда, да, там вообще все так хорошо а что-то нам не верилось, и видно правильно, не верилось. Вот Легкие травмы люди получили, госпитализированы. Но это первая ласточка. Понятно, что если эксплуатация доходит до такого уровня, когда ну, то есть, дай сюда, а взамен ничего, мы же понимаем, ну, то есть, насколько так сказать, высоко рентабельна эта добыча. И если ничего не вкладывается, ну это как с газом, да, газ сюда подают куда-то там по квартирам, денежки собирают и все, там трава не расти, пусть все взрывается, горит, так и здесь. В общем-то, Алрос не могла, так скажем, миновать, но это акционерное общество не могло миновать, в общем-то, вот эти все проблемы. Студенты, это что за Ура... это Уральский государственный экономический uh -huh. университет, студенты заболели дизентерией. Ну, продолжается, видите, каждый день закрываются школы, учебные заведения заболевают, травятся, все из-за пищи, из-за того, что людей в прямом и переносном смысле кормят дерьмом, и все это будет продолжаться. Мы причем предупреждали, там говорили, что зимой этого не будет, будет зимой, вот сами видите, и мы это видели, потому что ну как-то качество пищи вообще совершенно немыслимое. Ну как помните, вчера наш друг уже сказал, как вы можете есть эти сосиски, это же отрава. Угу. В Магадане женщина скончалась в результате нападения собак. Да, тут там сегодня мы будем говорить, Вова Путин даже что-то стал про бездомных собачек говорить, то есть вот, все-таки как-то стали достукиваться, ну кроме, я думаю, разговора ничего не будет, но вот у нас уже... Мы говорили о том, что в пол России, да, в половине России уже собаки едят людей. И по этому поводу прикалывались. Но здесь, конечно, не до приколов, когда люди, дети гибнут, женщины гибнут, беременных кусают, потом им делают уколы антирабические, и приходится прерывать беременность. Ну, то есть жуткие совершенно вещи происходят. Я, я говорю, мы вспоминаем сразу это куклы, когда помнишь, там Черномырзин. В роли Шерлока Холмса, он говорит, что, кури, он говорит, что у нас он говорит, собаки едят людей, он Говорит, хорошо, он говорит, что же хорошего, что не наоборот, ну то есть я думаю, что наоборот мы придем и тогда собак этих всех переедят, причем вот в, вокруг Саратова собак всех уже переловили, там я не знаю, вьетнамцы, корейцы, в Самаре тоже мы знаем, их даже на рынке продают собак, на вьетнамском, представляешь? То есть, ну, Путин, я думаю, так спокойно решит этот вопрос, именно туда, где много собак, просто заселит вьетнамцев и все. И они не будут. Будет наоборот, не собаки людей есть, а люди. Это, я помню, в каком-то городе был случай, что чтобы убрать голуби на бревности, запустили соколов, потом mm -hmm. на них охотились. А здесь, чтобы убрать собак. Запустить вьетнамцев и корейцев, Кого еще запускать? Очевидцы аварии, в которой разбилась внучка Лебедева, обвинили в случившемся русских мажоров. Да, там странная ситуация. Было описано, что ехала, значит, вот эта пятерка или шестерка, шестерка это X6. И там это внучка да, внучка Лебедева была, пробила ограждение и улетела в озеро Лугана. Ну, вот если посмотреть на машину, на фотографии, то на ней видно, что она летела на крыше. То есть крыша смятая и, в общем-то, такая авария серьезная. И удар, кроме всего прочего, был сзади в том числе. То есть, возможно, машина вращалась. Выборь, да, упала на полуторагодовалого малыша в Москве. Ну, вот видишь, вот то, что а, внучка Лебедева погибла, это информация, причем где-то на дороге в Швейцарии, эта информация обошла все СМИ и все там соболезнования. А какого из Лебедева, кстати? Ну, который подельник этого, ну, подел Юкоса. Да, конечно, забыл. да. Платон левит. Платон да. Не-не-не-не-не. Вот. А то, что на полутора у малыша в Москве упала какая-то сосулька, да, об этом. Вот я в новостях это вообще не видел. То есть, глядя на новости, это помощники мои прислали мне вот эту новость. То есть это вообще история, не... да. На самом деле могу а, просто из жизни вспомнить я шел с коляской с, с, с первым сыном с а, 16-ти 16 этажки буквально в двух метрах от меня упал лед очень страшно, я вам хочу сказать просто реально страшно ну да, да. А, подросток умер на тренировке по карате в Кабардино-Балкарии тоже продолжается, умирают от остановки сердца ну как-то в общем-то Странно, потому что какая-то работа врачебная должна проводиться. То есть, кто-то как-то должен же за детьми следить, какой диспансерный учет должен быть, если особенно болезни сердца. И не допускать на тренировки тем более. Ну Как-то странно, все сейчас это происходит. а Все на самотек пущено, поэтому потери от этого колоссальные. Обратите внимание, на недели не проходит, а иногда в день несколько таких смертей. А вот эта история недавно, то, что бои без правил среди детей в Чечне. Угу. То, же, да. то же самое. Это, да. мотив... Слабый звук, говорят. Все. Все. Может быть, на всю ты сделал? да? да? Ну, хорошо, тогда громче говорим. В мытищах неизвестная облил кислотой 17-летнюю девушку. А ты точно посмотри, может быть, сделать да. все а все есть, Еще а погромче. У меня правильная майка, Давай. Поэтому... Это это правильная. Всем привет. Только я не стрижный. Не стрижный, это ничего. Я не бритый. Да, а не ты... Не-не-не, еще... так он будет зашкаливать Правильно тогда. Вот так, тогда он и... будет зашкаливать. А второго нет, микрофон. А не центральная динамика. А, Понял, хорошо. Ну что-то, действительно слабо. Значит, говорим громче. Ура, говорим. крикни мне в ухо. Да, мне в ухо. Вот. А кислоту. птичек неизвестный, облил кислотой. Девушку 17 летнюю, у нее ожог второй степени кистей и лица. Химический ожог, ну общем-то очень плохо, 17 лет. Барышни. Ну, это какой-то сумасшедший поклонник, наверное, я так понимаю, там ну, жуть. Девушка в маске с ножом напала на московский троллейбус. Вот возникает вопрос: что в стране творится, если у нас девушки атакуют троллейбусы? Ну, девушка, да, я так понимаю, немножко на голову упуленная, да. Надел маску и стоял в троллейбусе с ножом. Как только к ней обратились с вопросом, она тут же накинулась на человека, но ну, ее очень быстро зафиксировали. Я понимаю, там люди профессионально пригодные ехали, да, как к таким вещам, то есть, либо бывшие работники, ну, может быть, и действующие психушки, либо правоохранители. Ну, потому что, скорее всего, тот, кто имел с нездоровыми людьми дело, потому что ее мгновенно, говорят, зафиксировали, в общем-то, и правильно так, в общем-то, и надо действовать, чтобы ну, человек не нанес повреждения ни окружающим, ни самому себе. В Москве ревнивый муж открыл стрельбу в офисе, а затем застрелился. Жуткая, конечно, ситуация. Ну, обрати внимание, все это вот происходит в одно практически и то же время. То есть то ли, я говорю, то ли Солнце как-то влияет на людей, то ли какие-то новости особые. Надеюсь, неплохие новости на подготовке влияют на людей, но они как-то начинают пачками в общем вести себя неправильно. На Кубани подросток сжег дом соседа вместе с хозяином. Это еще 14 ноября произошло, и, в общем-то, 55-летний житель сгорел, установили, что это поджог, а в результате допроса, значит, 14-летнего подростка улечили, а так ли это, не так, кто ее знает, Но представьте, 14-летний подросток, вот кто может дать гарантию, что он сказал правду, а не просто напугался и его не, не вывели на то, чтобы он дал такие признательные показания. — уголовная ответственность он, в принципе, достиг, а если ему не надо. было 14 лет, то вообще списать очень хорошо. Покусавшего годовалую дочь мужчину задержали в Ленобласти. — Да, видишь, такие новости. У нас раньше были плохие новости, а сейчас чудовищные новости. То есть мир сошел с ума. Вот какой-то алкаш дважды укусил свою собственную дочь и сломал ей ножку. Безумие какое-то просто. Когда мы разводим руками и говорим, что у людей в башке, мы вот имеем в виду, кстати, не только таких каренделей, но и тех 86%, которые там якобы за Путина, ну, кто-то из них явно есть. И, в общем-то, вот этот вот Дебильность человеческая, да, слабоумие проявляется по-разному, может так проявляться, да, то есть агрессивно, а может тихо проявляться, когда, Но ну, если не Путин, то кто. Во Владикавказе совершено покушение на федерального судья, это уже серьезно. Кстати. Да, ну, причем, ты знаешь, я честно тебе скажу, я вот не знаю дальнейшей информации по этому поводу, но чувствую, что что-то там не то. Судья тут утверждает, что некая женщина подкараулила его у подъезда, выскочила, саданула ножом, он закрылся рукой, она убежала, он ее не знает, не помнит и так далее. У меня был такой случай, когда одного товарища, которого мы охраняли, в него выстрелил дважды человек из обреза и прострелил ему руку, его привезли в больницу, ну, он никого не помнит, не узнает, но там правда был водитель. И после недолгой беседы я выяснил, что и водитель, и тот, кого стреляли, прекрасно знает нападавшего, и, в общем-то, это обычная ревность, разборки, и здесь я уверен, что нечто подобное как раз, как раз и есть, потому что, ну как это, никто никого не запомнил, ник... не, ну хотя, кто и знает, может быть, там, я не знаю, судья, может быть, физически очень слабый человек, и а женщина, наоборот, очень сильная. Ну, ну что-то вот все мне это не очень нравится, если честно. Ну, вы заметили, что у нас уже пошло э, покушение на суде и на там, высокопоставленных сотрудников полиции, прокуратуры? То есть уже народ, значит, готов, что там их посадят или еще что-то, но свой суд творить. То есть люди творят тем самым свой суд, самое суд. Ну, да. А в Ростове осужден, осужден заказчик покушения на главу? ГИБДД области. А, это, да, это, ну это да, это да. Еще в Орле возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции из-за бездействия, которые убили женщину. И вот тут э, записали разговор. Женщина звонит, а ей отвечает, что мы к вам не приедем. А она говорит, как, как не приедет, а если он меня убьет, ей отвечает, да вы не волнуйтесь, убьет, мы труп приедем, опишем. Ну, в общем, классический вариант. И, конечно, сейчас поднимется волна народного гнева на эту старшую участковую. Ее начнут рвать и говорить, там, что она вообще ужасно бесчеловечно поступила. Поступила, конечно, она глупо, но я могу объяснить ее поступку. Представляете, я думаю, что в эту семью ну, ездили раз 500, наверное. И каждый раз, когда приезжали, они говорят, пиши заявление. А она говорит, да нет, я не буду писать заявление. Поэтому был такой в жесткой форме отказ. Я уверен в этом. И, иначе в жесткой форме отказа бы не было. Если бы женщина там, каждый раз писала заявление, то приезжали бы, никуда они не делись бы, потому что есть заявление. И если человек звонит, ему говорят, ты будешь заявление писать? Говорит: да, буду. Ну все, поехали. А если человек говорит, да, вы приехаете, разгоните, а я ничего писать не буду, то, конечно, никто не поедет. Кому это надо? Потому что я понимаю, что это неправильно, но э, можно войти в положение тех сотрудников, которые там съездили 500 раз, и 501 они не хотят ехать, потому что они не в детском саду там разводят. Хотя это с точки зрения профилактики, конечно, неправильно. Безусловно, неправильно, безусловно, это преступление. И, безусловно, оно требует наказания. Но, в общем-то, нужно понимать, что это не злонамеренно было. Ну, потому что я привыкла, ну, постоянно там происходит такой бардак. Ну, что тут сделаешь? Ну, да, бывает. Ну, это как в известной сказке, волки, волки, да? Ну, да, это... да, да, конечно. А, Причем, mm -hmm. я могу сказать, что человек, у меня был случай полгода назад, когда я был вынужден тоже ночью вызвать сотрудников полиции. И меня удивило, я ждал, что это там полчаса, час будут ехать. Нет. Первый, экипаж приехал когда вы говорят, вот, всегда так работаете. Я говорю, конечно, говорят, потому что если вдруг у тебя что-то случится реально, и мы не успеем доехать, то мы получим за это. тут меня спрашивают, Мальцев, ты хоть знаешь, что развлекаешь прыщавых задрот? Ну, если вот тот, кто написал прощавые задрота, то я не знаю. В основном, э, как это, кстати, для меня может быть э, ну, печально, не печально, я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы наши зрители были ну, у всех полов, у всех возрастов и так далее. А у нас основной наш зритель это мужчина от 30, наверное, лет. 35, да, не от 30, 3, потому что у нас очень много 32-летних, от 30 лет и где-то до 48, даже, ну, можно считать до 50. Вот от 30 до 50 это, мы подсчитывали у нас более 84%, прям как у Вовы Путина, да, да ну, дамы у нас более возрастные, да. Как, как уже вы видели, новин, женщины Мальцева, цепишь этот. Да, ролик цепиша. Ролик цепишь да. Мне очень мне нравится. Я прям от души смеялся. вот Поэтому там я не знаю. А вот тем временем в Судаке задержаны вандалы, разрушившие память, памятник Ленину. Да, тут фотографии ты взял, да? Там есть. Так сейчас я посмотрю, где она. Ленина. Ленина обидели, вот столкнули Ленина. Ну что ж, я могу что сказать, что борьба как вот с Вовой все-таки она подразумевает борьбу с Вовой Путиным, да, а не, не с Лениным. Да? Но стоит этот памятник. Он сам, вот, смотри, вот пишут сразу, вот, вот, во, вот, возраст, возраст, вот, посмотрите. Люди пишут свой возраст, вот есть 16-летний один, вот, смотрим, вот 18 есть. Вот. Я женщина, пишу. Да, ну, вот, вы можете убедиться сами. Какой воз... Вот есть тысячелетний человек, я думаю, это граф Сен-Жермен. Пару налей Да, да. граф Сен-Жермен, наверное, кто, кто, кто еще может это быть? Вон там мне может быть, да. Ну, хотя, он, может быть, и Под... есть Сен-Жермен, все в одном флаконе. И Фулканели, и, и может быть граф Калиостро, да Нет, ну. Есть, есть подрастающее поколение. Есть, да. Не все потегно Не все а в кафе в центре Москвы повар пырнул в живот подшутившим над ним коллегу. Да, вот не шутите так. так. У! Ему оно он, на. А он ему э. <соспит> в ответ. Но я так понимаю, это какие-то люди из Таджикистана. <соспит> у них там свои традиции. Там, наверное, нельзя пугать. То есть так вот напугали и, и все. Невкусно у тебя суп. <соспит> <соспит> <соспит> <соспит> это я пошутил. <соспит> <соспит> и такое бывает. Так, в Ульяновске покончил с собой участник недавней поножовщины в торговом центре. Да, мы говорили, то, что трех подростков порезал паренек, более старший, 17-летний. Вот сегодня он упал с высоты и подозревает, что это он по дороге в школу покончил самоубийством. Ну, в общем, если это так, это совершенно ужасно. То есть он, конечно, должен был отвечать за свои поступки, но не таким образом это... Совершенно жесткий вариант. И сегодня не только он выпрыгнул, да, сегодня вот еще мужчина с третьего этажа ГУМа сиганул. Там высоковато вообще-то, да, третий этаж ГУМа, это наверное, как нормальный шестой, да. да. И вот он сломал позвоночник, но остался жив. Теперь у него у были проблемы, теперь у него будут другие проблемы. Я всегда вот... Понимаю, когда дьявол даже спасителю сказал, помните, говорит, что спрыгни, и если веруешь, ангелы мои понесут, но ну, имею в виду, ибо сказано, он говорил, понесут тебя на крыльях своих, а он говорит, не буду, ибо сказано, не искушай Господа Бога своего, вот люди, которые искушают, они, конечно, ну, Плохо иногда это все заканчивается и не быстро. Да, вот он прыгнул, ну, убился был, и все, вроде как. Отнесли, закопали и забыли. А вот теперь что? Со сломанным позвоночником. Вот хорошо, если все срастется там. И... Ему надо было прыгнуть и кричать, Путин, помоги. Ну, ужас какой. -то. В Калининском районе Санкт-Петербурга пациент поликлиники сломал ногу врачу. Да, вот я тоже читал, когда в Калининском районе пациент поликлинике сломал ногу Ну вроде нормально, а дальше врачу Думаю, ну нафиг Да, вот агрессивный пациент набросился на 35-летнего врача, избил его и сломал ему ногу ну, Хорошо не укусил как-то ну, Безумство творится В Саратовской области водитель высадил из автобуса 10-летнего ребенка Смотрите, вот они идут, эти э, события, они происходят волнообразно, то есть они повторяются многократно, и когда мне говорят, да нет ничего подобного, как ничего подобного, вот в Екатеринбурге только что высадили, сейчас вот в Саратове взяли и выгнали ребенка, причем там также были люди, и никто не вмешался, у него был какой-то просроченный билет, ну, что, никто не мог оплатить, что ли? И водитель отобрал у нее какую-то киберкарту ученика, без которой тот не смог попасть в школу. Что за безумие Духовность вообще? Да, Они так инструкцию исполняют, наверное. Да нет, ну а они я... движение Да, вообще безумие какое-то. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что это будет продолжаться. Но вот я прошу наших зрителей еще раз, вы, если становитесь свидетелем такого, вмешивайтесь. Это наша страна, вмешивайтесь, обязательно, не проходите мимо. Россельхознадзор не пустил в Россию фазанов и обезьян, которых везли без документов проездом из Украины. Поездом, поездом, а не проезд, Ну, неважно. Представляешь, фазаны, обезьяны, там все это в поезде. Я представляю, как, как было весело, а их не пустили. Интересно, как их не пустили. То есть поезд развернули или выгоняли их из поезда. Я бы на месте того, кто вес выпустил, бы обезьянку из ловят. И отобрали у них киберкарты. Да. Как мне товарищ рассказывал, с Владивостока, он, я думаю, нас смотрит, он ходил, не помню название, парохода, ну, сухогруз огромный, и он ходил помощником капитана. А кто-то из его экипажа ему закинули на борт, кому с Вьетнама обезьянку маленькую. И она сразу куда-то там залезла, и все. То есть ее быстро, ну, какие-то деньги за нее получили, и они ее закрыли в каюте, она там все разбомбила. А человек решил ее маме принести значит, и подарить. И вот он приносит, а что-то где-то завернутая была: говорит: мама, на, смотри, я что тебе принес? Он открывает. И, говорит, а тут что-то выскакивает, а мама даже не поняла, что и начинает летать по комнате, все рушится, падает. А мама не успевает ее глазами, эту обезьяну поймать, и она кричит, господи, что же это такое? Она не могла понять, что это обезьяна. Поэтому, в общем-то, веселуха. Петербуржцы устроили в метро флешмоб на тему роста цен на проезд. Ну, Я думаю, что имеет смысл не только флешмобы устраивать, но и конкретные какие-то э, протестные действия, потому что флешмоб на самом деле воспринимается как э, ну, такая дань моде, что это нечто несерьезное, то есть вот э, те, кто там этими проездами заведуют, да, если бы они там приковались, например, где-нибудь у Смольного друг к другу толпой, это было бы гораздо, такой флешмоб взяли, приковались там и стояли, гораздо эффективнее было бы. Ну и люди думают, что средства массовой информации на это подтянутся. Не люди, средств массовой информации подтянутся, если вы машонку при, при, прибьете где-то вот на Красной площади. Или еще лучше подожжете дверь у, у Гбухи. Вот тогда они подтянутся. А так нет, их что это флешмоб? И для них нет ничего. На севере-западе Китая произошло землетрясение магнитудой шесть и Да, вот в Китае землетрясение. У берегов Сальвадора землетрясение, так, земля просыпается, что ли, 7,2 балла, да, это в Японии был землетрясение, вот наводнение в Панаме, под воду ушли несколько улиц, есть жертвы, ну, там ураган, это не связано с землетрясением, там просто, там просто ураган, Журналист Хакасского издания «Новый фокус» спросили москвичей, что они думают о присоединении республики Хакасия. Ну, надо сказать, что Хакасия давным-давно в составе Российской Федерации, с 18 века, да, или когда там, вот, и многие негодуют по поводу присоединения Хакасии, говорят, понаехали, и так, да. причем по всем каналам показывали, как горит Хакасия, да, там как, как, как там дома какие-то строят и так далее. И люди даже... Ну, ладно. Заседание по делу Майдана перенесли на 28 ноября. Да. Ну, мы говорили, что было бы очень неплохо посмотреть, что скажет Янукович, что-то мы ничего нигде не увидели. И Янукович попросил суд приобщить к делу Майдана три тома новых свидетельств. Ну, прекрасно. И так вот, он говорит, а вот вам три тома, приобщайте. А говорю, а что это такое? Да, вот что, что вы нам даете? Откуда? Очень интересно. Силовики в ДНР задержали диверсанта Чайковского. Чайковского. Хорошо, не римского, корского, елки палки. Вот. Говорят, что задержан какой-то э, сержант, который через блокпост пытался проникнуть в Донецкую область. Зачем сержанту проникать через блокпост, обойти, наверное, как-то нетрудно, с целью совершать террористические акты на рынке в Макеевке. Ну, что бред какой-то, наверное. Ну, мне так кажется. Хотя... Я не знаю, и вот эти пропавшие тут группы из «Дождя», они, может быть, там как-то в подельники их уже записали или как. Ну, запросто. Узбекские власти выпускают из тюрьмы оппозиционера и бывшего депутата Верховного Совета Узбекской ССР 72-летнего Самандра Куканова, сообщили его родственники. Самандара. Самандар. Ну, Самандар Куканов, такая известная личность, он там сидит, я уже, честно говоря, сбился со счета сколько лет, ну что-то с 94-го точно сидит, причем ему дали 20 лет, 20 лет уже давным-давно закончилось, да, а он уже отсидел, а потом говорит, да нет, что-то мало тебе дали. Ну и вот он продолжал, и я так понимаю, что Каримов, если бы не помер, вот, он сидел и всю оставшуюся жизнь. Ну вот ему так повезло. Но и, и, и говорят, что выпускают его выпускать собирались в октябре еще. Ну, посмотрим. В Ираке погибло около сотни человек. Смертник подорвал несколько автобусов с паломниками. Да. Ну это продолжаются там террористические акты. Но я, у меня, я говорю, в последнее время очень сильно удивляет эффективность. Представь, там взрывают заправку минус 80 человек. Здесь какой-то прибежал в этом жилете, да, бабахнул минус 100 человек. Как вот чисто технически, даже если они все обнимутся и подорвать, как взорвать 100 человек, ничего не понятно. То есть как-то вот... Высокий КПД. У них, да. Жители осажденного олепа выращивают урожай на крышах. Ну, классический, э -э, так сказать, урожай осажденного города. То есть, это и Питер, мы помним, Великую Отечественную войну, это и в Сербии, там, в Боснии, ну, в общем, такие города, где есть возможность только на крышах, там, на газонах что-то выращивать. Ну, страшно, что скажешь. Воздушные силы США понесли первую боевую потерю во время операции в Сирии. Какой-то у них человек подорвался, а, нет, вооруженный. Вооруженный, вооруженный, да, вооруженный да, да какой-то подорвался, значит, у них военнослужащий, и, значит, вот это первая потеря. ну, ну, ну Вот интересно, у нас, когда э, наши несут потери, дают медаль, а у них что происходит, как вы думаете, Учислав Вячеславович? Нет, ну что, я не, не думаю, я знаю, у них есть... Э, 18 программ, которые еще с 1971 года, и вот одна как раз программа, это связанная с потерей военнослужащих. Медаль тоже, кстати, дают, и на Арлингтонском кладбище хоронят, но помимо этого, в общем-то, нормально все. И пенсии, и обучение бесплатное в высшем учебном заведении у детей, ну, в общем там не бросают. Греция не намерена закрывать свои порты для российских кораблей. О как. Как? То есть вот Барак Обама там просил закрыть, а греки ну не закрывают они российских кораблей портрет, такая, такая победа Путина, надо сказать. Ну, Опять, все да. кстати, насчет греческих портов. Напоролся сегодня на новости на Первом канале, будь они неладные. И с каким пафосом там сегодня рассказывали, как наш военный корабль, отбуксировал какой-то украинский корабль. Да, да, мы да говорили об этом. герои. Да, мы да, такие... говорили, что это героизм такой толерантный да, а великий. А вот был, я говорю, был вот хоть один шанс у капитана того, как он контр-адмирал, -контр как он назывался, корабль, -то, yeah, у, у него был шанс не отбуксировать терпящий бедствие корабль. То есть это уголовно-казуемое деяние, если вот. А, это не сделал опасных, конечно русском, да, да путин с эрдоганом обсудил вопросы регулирования сирийского кризиса вот я думаю что и тому и другому по барабану сирийский кризис они обсуждают свои собственные вопросы эрдоган очень хочет мочить курдов а Путин, наверное, сомневается, а он сомневается, над, надо ли ему это. Ну, Путину надо не сомневаться в одном, тот султан, этот царь, да, они никогда не сойдутся, они всегда будут, э, так сказать, друг против друга. Да, недаром Николай II, будучи племянником да, Великайзера, и тот ему и жизнь там спас при этой львиной охоте, и что там только не было. То есть они были близкими людьми. Он написал ему, дорогой Вилли, я вынужден объявить тебе войну. Почему? Потому что это были ну, кайзер и царь. То есть это были суверены, монархи, и у них как бы не было ни одного выхода, ни единого, кроме вот этого. Так и здесь, абсолютно четко. То есть линии, линии прямо противоположны. они, вот как бы он его в засос не целовал Путин, все равно Эрдоган сорвется. Это однозначно. <связывающие> и еще раз ему засандалит нож в спину, как он, он думает, что это из-за каких-то, вот он, он руководствуется как, какими-то личными переживаниями и личными стремлениями Путин, да, и он думает, что и все остальные в этом мире, они также живут, там, президент США приходит, и вот он лично там не любит Путина, а поэтому сыт в каждом нашем подъезде, да. <связывающие> не все новости про Эльдогады еще кончились. Да. Эрдоган пригрозил Европейскому Союзу открытием границ для мигрантов. Ну да, ну в общем-то, больше ничем он напугать их не может. То есть видно, те 3 миллиарда, которые загнали, они ему кончились. Но он тоже такой человек, жадноватый, да, ему тоже как бы надо, чтобы еще налили денежек. Вот Я думаю, что связано это с финансами. Когда говорят, что вот там европейцы не хотят, Турцию, Евросоюз. Ну, может, это и обидно как-то Эрдогану, хотя я сомневаюсь, что обидно. Но и обиднее, что они не хотят больше давать денег. Вот дали 3 миллиарда и все, и больше не хотят. Вот это более всего, я думаю, обидно. Генсек НАТО призвал Россию спокойнее относиться к расширению альянса. Да, говорит, ну, не беспокойтесь. Да, вот. Нет, я не понимаю, когда в России выражает мнение, что расширение НАТО в Центральной Восточной Европе — это провокация, это он в Оксфордском университете сказал. Так что, в общем-то, предложил расслабиться и получать удовольствие. Но на самом деле противодействовать расширению НАТО, ну, вообще, это большая глупость. Ну, как ты это можешь противодействовать, да? Ну, там... Если Литва, Латвия, допустим, Эстония находятся в Европейском Союзе, то совершенно логично, что они будут в НАТО. Да? И если хочет Европейский Союз, Украина, совершенно логично, что она также хочет и в НАТО. Ну, ну это нормально. Да? Поэтому как-то вот странно все это. Кстати, насчет НАТО. Россия увеличит переброску войск в Беларусь более чем в 80 раз. Да, Шойгу тут вот раздал команды всех там свистать всех наверх что-то вот 50 вагонов какие-то еще тут вот цифры даются запад 2017 будут масштабные совместные учения в общем все все побежали в Беларусь бояться не амуниции а создание информационных поводов ну да а в Совете Федерации пригрозили наведением ядерного оружия на объекте НАТО на объекты НАТО. А куда они наведены сейчас, вопрос такой, да? Нет, да, удивительный, конечно, товарищ Клинцевич этот, да, вот на объекты НАТО, он там угрожает навести ядерное оружие, а сейчас как будто оно ни на что не наведено. Ну, то есть, это такая провокация, и это провокатор. Причем такого очень неважного уровня, хотя я вполне допускаю, что у него просто у самого башни... Снесло да, у этого Клинцевича уже несколько тому было таких посылов, что у него не все в порядке да там вот на чердаке. Да, и в Кремле, я думаю, очень сильно негодует по этому поводу, когда он без команды там, устраивает какие-то размахивания ядерным оружием, тем более, что от него вообще ничего не зависит, он просто ну, такой вот говорун, так скажем. В Кремле прокомментировали гроз Совета Федерации, и Песков сказал, наши законодатели по Конституции не определяют внешнюю политику России. Вот я даже это не читал, а, видишь, вот, ее определяет президент России. То есть, тоже, говорю ну, что ну, ж, ну, сказал, ну, бывает, это его личное мнение, да, что вот он там, и, и ж... Клинцевич, ну, журналист в стрелке перевел, Написал, журналист не всегда дают, особенно э, дают. Особенно те, кто хочет ситуацию так, как она соответствует действительности. Не всегда дают Клинцевичу. Да, блин, ты на нее посмотришь, ему всегда не дают наверняка этому Клинцевичу. же Охереть не встать. Ему не всегда дают. Господин Песков утверждает, что вот Кремль не имеет отношения к следственным действиям по делу белых. Это вообще, да, это очень смешно. Ты можешь представить, чтобы кто-то надел кандалы на губернатора, загнал его в московскую тюрьму, да, и при этом... Не, Путин, ни разу да, не оглянулся да, на да, Совершенно не знал Путин об этом, Это такая новость. Тогда вот что Вова там вообще делает? Может, он и не нужен тогда, спросят те, кто загнал... Белыха в тюрьму. Они это прочитают, скажут, надо же, это мы сами сделали по собственной инициативе. У нас вот. же федерация. Да, бывает же. Вот Бесков немножко глупо говорит, ему надо бы сказать, задали же вопрос, вы имеете отношение к делу Белыха? А что с ним случилось? А что, Белых сидит? Да, нифига себе, как-то мы пропустили, как-то мы это слово и пропустили. Я сейчас позвоню Путину расскажу, и мы прям при вас. Слайк Паври Лобок. Кому? Ну, хватит таких шуток. Нет, ну тут пишут, я, я, я спрашиваю уточнение. Менее смешная новость. У иностранцев при въезде в Россию будут снимать отпечатки пальцев. На самом деле иностранцы никого не интересует. Тут начнут говорить, что это такая борьба с преступностью. С да, преступностью. Там а -а -а, приезжих с азиатских регионов. На самом деле, если туркестанцы какие-то преступления совершают, а, это насильственные в основном преступления, какие там отпечатки пальцев можно при насильственных преступлениях оставить? Что? Безумие какое-то. Ну, нужно, чтобы сейчас пошла вот эта вот движуха, то есть сбор отпечатков пальцев. Сейчас будут собирать у иностранцев, которые въезжают, у наших, которые выезжают. И таким образом они хотят собрать отпечатки пальцев у всех. То есть их задача ⁇ всех слушать, у всех собрать отпечатки пальцев, везде повесить видеокамеры, но не в кабинетах чиновников, а на улицах до наших сортиров, чтобы, чтобы полностью нас контролировать. То есть задача путинского государства – это тотальный контроль над обществом, но не дать возможности обществу даже контролировать избирательные участки. То есть как в Чечне было сделано, видеокамеры на избирательных участках были повешены в, этих, в кабинках. То есть, тот, кто заходит и отмечает, сразу было видно, что он там рисует. Да, нужно было там показывать, показывать как нам рассказывают люди оттуда. Скажут, Мальцев это вот, придумал. Вот пишут От... в чате отпечаток 21-го пальца. Осужденный россиянин рассказал, как в тюрьмах США хотят учить русский язык и смотрят Russia Today. Да, вот тут Буд рассказывал, что смотрят там русский канал и вообще собралась довольно большая группа, составляют списки вообще здесь Какие списки? Здесь все русское и сама Россия пользуется повышенной популярностью. Все говорят, Путин, это здорово. У нас такой человек точно победил бы на, на президентских выборах. Ну, что можно сказать? Если бы в Америке Путин победил на президентских выборах, то вот, если так сравнительно, ну вот у Клинтона Моника отсосала, да? А если Путин такой, как Путин побери, то вся Америка бы у него отсосала. Поэтому я думаю, что они прекрасно это понимают. И там такой человек просто не мог победить. А если победил, сразу бы получил импичмент. Ну, хотя, по многим причинам, он же Путин вот не всегда такой был Путин, такой вот как сейчас, вот мальчик крутой. Он же такой серенький был, такой вот невзрачный. Поэтому Березовский-то его и выбрал, Раскрылся. да? Да. Поэтому я думаю, что там он даже близко не подошел к такому процессу, который называется праймерис. Ну, здесь он тоже не подходил к процессу. Да, Процессы, его назначили дебаты. фактически. Да. Представляете, там у них обязательный дебат. Там 4 сеанса дебатов уже, да, в США. А здесь он не провел ни одного сеанса дебатов. непонятно. Во сколько обходится США день охраны Трампа опубликованных? Да, 2 миллиона в сутки вся семья Трампа охраняется долларов. Но я думаю, что гораздо дороже обходится Путина охранять с патриархами, со, всеми, со всей шоблой, которые там... И у каждого федеральная служба охраны. Там есть какой-то черт совершенно непонятно. Я как не забуду. Иду по Волской. Знаешь, давно был, наверное, в 2007-м... Не-не, в 2004-м. Иду по Волжской, Волжская перекрыта. С одной стороны стоит а, этот Хамерг. И с другой стороны Хаммерстадки, геленфагины и какие-то люди с автоматами, значит, разгуливают. Я смотрю московские все номера, потом выясняю у одного товарища моего, что это к нему приехали какие-то мажоры, у которых федеральная служба охраны, и они бухали в кафешке, как он там назывался, это кафе, сейчас там обувной магазин, -то, это не обувной одежды продают, ну там, где рядом с городом здоровье, Бракуда что ли, он назывался? А, да, да, да, да, да. Вот там они бухали, а и перекрыли улицу. Понимаешь, они, потому что там кит-мажоры приехали. А вот к моему другу они приехали, он говорит, да, ну это, говорит, там, больших людей, детишки, вот у них федеральная служба охраны. Представляешь? Нормально? Генерал ФСО <сосы> задержан после <сосы> проверки <сосы> в подразделениях на Кавказе. Да, видишь, вот начали генералов ФСО. Ну что, не знаю, чем они занимаются. Конечно, знают. То есть то, что крышуют бизнесы, то, что там отнимают у кого-то то то, что крадут, поскольку там же все секретно, можно поэтому все украсть. Это однозначно, да? И вот э -э одного генерала задержали. Вопрос, почему? Ну, просто потому что кому-то нужно место, и потому что уже как пауки в банке, они жрут друг друга. Понятно, что у них такой узкий круг, у этих ФСОшников, что там, ну, хотя их очень много, да, там сколько, больше, чем у, у Папы Римского. охран Путина больше, чем у Папы Римского. Ну, у нынешнего вообще ее, я так понимаю, нет, я имею в виду прошлая охран там под пять тысяч человек была. Так, что здесь охраной занимается гораздо большее количество людей. И поэтому, в общем-то, это некий бизнес. Он включает в себя не только, собственно, охрану, там связь и так далее, и расходы, связанные с охраной, которые секретны. Ты знаешь, вот сколько в бюджете секретных расходов вчера утвердили. Ну что-то порядка там, 80% Ну не важно, 23%, а, 20, 23 с чем-то, да. да, процент да, секретных да. расходов Секрет. Поэтому... а, Точно, 8, порядка 85% открытая часть Да, 75% А в Самаре Опер попался на мелкой взяточке в 300 тысяч Интересно. Да, ну что ж, вот как-то даже стыдно в одну компанию генералов ССОшного, которые по 300 там, миллионов, наверное, вещь на зеленых грузит, да, и вот какой-то, даже какой-то по 300 миллионов, если какой-то там дяденька от ментов, да, там по 9 миллиардов грузит, то тут уж сам Бог велел, в общем-то нормально. И вот следующая новость подтверждает разницу в доходах между москвичами и остальными жителями России. Да. ФСБ в Москве задержался сотрудника полиции, который взял взятку в 1 миллион долларов. Да, тут вот хотел Самари, Самаре, во-первых, всего лишь 300 взять, а тут сразу миллион. Ну, меньше миллиона. Меньше не имело смысла как. И помнишь, это они, знаешь, у нас любимый Кирилл, знаешь, это они, вот когда там один эстонист другому говорит. Хейна купил квартиру. Он говорит, а сколько комнат? Говорит, Одна. Ха. Меньше не имело смысла. Вот так и здесь. Меньше не имело смысла, чем миллион. Вот я думаю, что да. И что-то я хотел еще по этому поводу. А, там суть какая, значит, я так понимаю, менты, обэпники, чтобы не возбуждать дело на какого-то бизнесмена, они предложили ему там, ну, наверное, или предложили, или он сам решил, да, что надо принести миллион. Я вполне отпускаю, что это провокация какая-то была, взятки, и все. А я так понимаю, бизнесмен, который совершил преступление, я так думаю, он под крышей ФСБшников, ну, они говорят, ну, что, давай, вот вруливай, обепников цапнули, теперь сажают, ну, а про преступление этого забыли, ну, чё, ну он же молодец, он же обепников посадил. И, и, и, да, надо еще дать. Да, конечно. Надо еще посмотреть, что там у ну, них, какие отношения между службами. А, опять ты мне цифры подслуживаешь. Примеровавший себя глава муниципального образования, аштрафован на 350 тысяч. Да, он вину не признал, сказал, да, в общем-то, все правильно, я себя премировал. Они говорят, неправильно премировал, на 350 тысяч, видишь, тут каждый по-своему себя премирует. Один, один миллион долларов хочет э, взятку, да, а другой 300 тысяч рублей, э, третий премирует себя, в общем-то, все растаскивается по кускам, то есть есть... Три категории граждан. Одна категория тащит все подряд, другая абсолютно ватная во всех отношениях и у них пораженческое настроение, и третья они с нами. То есть те, которые не ждут, а готовятся. И я, в общем-то, у всех призываю не ждать, а готовиться, не красть, в общем-то, и не переживать. Следственный комитет пока не получал материал Генпрокуратуры по главе Почты России. Да, ну, Генпрокуратура мерчий, требует, да. да, чтобы против вот этого Дмитрия Страшного возбудили дело так, как 95 миллионов он себе нарисовал, в общем-то, премию. Ну, что ж, мог нарисовать, нарисовал, политика искусства возможного, экономика в данном случае тоже становится как политика искусства возможного, можешь нарисовать 95 миллионов себе, ну, нарисуй, если можешь быть счастливым, если хочешь быть счастливым, будь им, ну, захотел быть счастливым, и все, Козьму Прудков, наверное, прочитал это выражение. <связь> но ну, опять же, почему Сечину можно хорошо получать? Ну, что да, конечно. Это тоже, а это топ тут, то, госкомпания, то. тут госкомпания, тут госкомпания. Ну, а в чем нужно на ней играться? Если нет разницы, зачем платить меньше Конечно, да. Топ-менеджеры <связь> должны <связь> понимать, что, в общем-то, топки для них уже готовы. <связать> <связать> <связать> уже раз? изготовлены для топ-менеджеров. Ведь <связать> сам Путин <связать> же тоже сказал, <связать> что мы платим <связать> такие... <связать> <связать> Вознаграждение, вдруг придет иностранный специалист, мы же ему не сможем платить меньше, а вдруг в почту России придет какой-нибудь там из DHL работать, он должен понимать, что он может быть хороший да. Федеральная антимонопольная служба проверит законность повышения цен на звонки в роуминге. Ну, такой классический вариант, да? То есть, как можно заработать денег? повысить расценки, все, это нормально. То есть там, представляешь, вот эти вот топ менеджеры какие-то западные, они выдумывают какие-то схемы, какие-то придумывают слова такие немыслимые, которые значат целую какая-то целую систему обозначают, да? А здесь что, нафига? Мне все. кажется, что это вообще цветочки, с учетом того, что у нас же операторов обязали теперь всех записывать. И в ближайшее время ожидается еще и, э, повышение их расходной части соответственно все это на наши плечи лежит нет, это в любом случае будет, конечно даже, даже если это не, не сильно дорого стоит, они все равно скажут что это стоит сильно дорого ну, потому что так мир устроен да, во-первых, а во-вторых ведь э, на самом деле э, по, покрытие по, по, клиентской, э, по клиентской части оно, оно ведь уже Страна, ну у всех мобильные телефоны фактически уже. Максимум достигла. Да, достигла максимум по аудитории. Че там скрипит, спрашивает Это стульи у нас скрипят, надо, конечно, такие стульи без скрипа. Да, мы на кухне сидим да, да. Мы причем, как это, большинство Не скрепите разъя... <связь> мне в ухо <связь> Обсуждаем новости на кухне <связь> Политику на кухне Да, политику говорить, да. Они и, кто и, и вам советуем, кстати Приглашайте друзей и обсуждайте на кухне Да, да, вам тоже советуем Встречаться, обсуждать И, может быть, выкладывать что-то в, в эфир И там, в Перископ, куда-то, в YouTube. Может быть, нам присылать. Вот мы просим от вас какие-то сюжеты присылать, и мы будем вставлять их в свои программы. Может быть, у Сережи программу или в мою программу. Это очень интересно. Сюжеты обязательно э, должны быть. Может, даже отдельную программу. Да, можно отдельную да? программу из ваших сюжетов. Давайте, то есть, занимаемся этим. В Калининграде отменили прямые выборы мэра. Ну. Видишь, губернаторские прямые выборы уже отменили давно, то есть нам вернули прямые губернаторские выборы. Должны какие-то депутаты сказать, что они этого кандидата любят, да, и его можно, какие-то фильтры, там, то, все, пятое, десятое. И после этого, значит, он может идти на выборы после всяких фильтров. Тут вот по мэру решили вообще не париться без всяких фильтров. Нафиг надо прямые выборы мэра в Калининграде. Представляешь, какой шухер? А вдруг какой-нибудь Мальц выйдет и начнет в Калининграде устраивать прямые выборы мэра. Представляешь, какой там взрыв-позг? В 2016 году Балфлот выполнил вдвое меньше боевых стрельб, чем два года тому назад. Да, нам рассказывают, ты понимаешь, вот всякие шойги рассказывают о том, как замечательно там армия поднялась и так далее. А Болтфлот выполнил меньше стрельб, почему? Потому что уволены больше пяти, 55 старших офицеров, это мы знаем, и даже знаем, почему уволены вовсе не из-за коррупции или каких-то других дел, а уволены, потому что Путина не любят. И поэтому, видишь, да, что, я так понимаю, что даже стрелять некому. Да? Даже стрелять некому. Ну, бывает. А Путин о а строительстве извините арены сказал следующее. Это очень печальная история. Да. Печальная история. Нет повести печальней на свете. Чем повесть о зенитаре. Да. И эксподрядчик стадион на Крестовском заявил о пропаже оборудования на 11 миллионов рублей. Только что было и унесли. Представляешь, как с стадионами Страшно связываться. Там зенит арена, она вибрирует. Здесь повибрировало и оборудование на 1 миллионов да, миллионов рублей куда-то уехало. Свибрировали. Свибрировали. Вот, пишут. Книнги все Путина не любят. Да, мы это знаем. Путин да. призвал, призвал Минсельхоз согласовывать с Минприроды вопрос отстрела кабанов. Вот Представляете, что в башке у человека, если он сидит там на самом верху, и с, между Минсельхозом и Минприродой а, решает вопросы коммуникационные такие по, по поводу кабанов. Молодец. Ужас, эта страна сошла с ума да? да. Но помни, помнишь, как в фильме Государственные границы, когда генерал Рассказывает, почему там Хлопнулся режим Николая Он говорит, что приехал С границы, с финской, а там Было кровопролитное Столкновение с контрабандистами И многих пограничников повалили И он пришел там че-то Государь получать награду А тот спросил, как у вас вы, это как раз вот эти дни, то есть там хоронят, там траур, а он спросил, как у вас там охота. Вот так и, и, и этот, похоже, так, так же оторвался. Его вообще, оторвался. вообще животное. Вот он призвал ускорить работу по законопроекту об обращении с бездомными животными. А вот интересно, законопроект... О бездомных людях. Да, о безумных людях я его тоже хотел сказать. Вот ты прям в точку это сказали сегодня большинство людей. Говорят, что ощумели. Когда а, на, насчет того, что бомжатская Румыния, да, на самом деле бомжатская Россия, бомжей э, можно вилами грузить, я извиняюсь за такое вот выражение. но это такое, как бы сказать, вроде как веселое, да. Вот. И никто ничего не делает. Никаких странноприимных домов нет. Вот мы едем, там написано странноприимный дом, кому он принадлежит сейчас. Ну точно не этим. Кого? Не странником, да? Там вот, В центре Москвы. Да? В центре Москвы дают дома тем, кто Литвиненко убил. Бесплатно, да? двухэтажный. Помните, мы с вами шли охотный ряд в переходе и обратили внимание, сколько там бомжей греются, да, То есть, угу. и обсуждали с вами тем, что в чем проблема создать вот дом для этих бомжей, не пускай они там живут. Это же для Москвы это копейки, но при этом облик столицы будет совсем другой. Вот тут бомжей по осени считают. На самом деле бомжей считают по весне, как это не печально. Я, в общем-то, в этом некий специалист. И могу сказать, что да, что по весне, потому что каждая зима, она поголовье, извиняюсь, сокращает очень значительно. Я думаю, где-то, может быть, на четверть сразу. Ну, процентов на двадцать точно. Хотя есть очень живучие люди, которые по несколько лет проживают в теплотрассах, называют их на определенном да, жаргоне танкисты. А тех, кто живет в теплотрассах. Ну, те, которые на вокзалах живут, они меньше, гораздо живут, чем танкисты. Да, но вы еще говорите, что поголовье сокращается, но им на смену приходят новые. Да, конечно, конечно. Я иногда их даже больше, чем тех, кто уходит. Это сто процентов. Путин поддержал инициативу о законодательном закреплении поддержки предпринимательства. Так. Каждый раз, когда Путин лезет я в бизнес куда я вам убежал, скажу. хотел ответить на вопрос. Каждый раз, когда Путин лезет в бизнес, это заканчивается Да. С тобой, у бизнеса одни проблемы. Но он а -а -а законодательная поддержка предпринимательства, это я не знаю, что будет. Это, это. Шаг вперед, два шага назад. В два раза больше нагрузка станет. Кажется. Вот видите, как мы вам помогаем. Да? А еще Путин просил Силуанова остаться после Совета по стратегическому развитию. Штирлиц, а, а, вас, вас, а вас я попрошу остаться, да? Это, это, ну так, как классическая форма. Вот, вот, да? вот, вот, интересно, вот, ну, это же ну, такой нормальный рабочий вопрос, попросить кого-то остаться потому что be yeah, be никто не оставался. <laughs> Но ну, Путина Путина все нормально, до этого был. Как-то он собрал по бумажке, прочитал, а там все, про раз они разошлись и он нормально, опять может своими делами заниматься там. Конем, Вадиком я не знаю, там собачкой там, чем он там занимается. У в этот момент потек пот, под да, он, он и подошел пусть и говорит: "Ща я тебе анекдот расскажу". Путин не посетил жеребьевку Кубка Конфедерации 2017 в Казани. Ну что ж, представляешь, спрыгнул, не будет жеребьевку проводить. Все там обрадовались, наверное, а он нет. У него более важные дела есть. Интересно, какие. Кремль начал аккредитацию журналистов на послание президента Федеральному собранию. Да, то есть, видишь, вот так такое дело, что загодя начинают аккредитацию, всех будут проверять там, как Ракин говорил, анализы, да, справку с анализами, да, анализы не те, говорит. У меня говорит, в смысле анализов не подкопаешься, говорит, в смысле количества и качества, да, так вот и здесь, я думаю, тоже будут анализы брать. Медведев, задержки зарплат в Российской Федерации оценивают в 4 миллиарда рублей. Я думаю, что задержки гораздо больше, потому что никто никуда не обращается. Ну и это, в общем не идет на убыль, только растет. То есть недавно только заявляли, что 1 миллиард, теперь уже 4. Ну, в общем-то, я думаю, когда дойдет там до полумиллиарда рублей, у uh, долларов, да, полумиллиарда оно дойдет наверняка ну, это будет уже невозможно что-то выплатить как, безусловно, то есть это уже будет обвально и он поручил еще проработать поправки о первости зарплат перед другими платежами uh -huh. ну, я так понимаю что они пока это дело проработают сумма долгов увеличится еще кратно только вот один момент, Вячеслав Владимир Владиславич, сейчас первостепенно это выплаты за должности перед бюджетом. Конечно. То есть он хочет у себя деньги отдать людям. Да не будет это этого меня. никогда. Ты можешь даже не париться, потому что тогда а, что делают люди просто? Они просто пишут, что должны кучу зарплаты и все. И эти деньги уводят. Это элементарно совершенно. Форус назвала зарплата Миллера и Сичина. Да, вот тут прям. Э, значит, Миллер получавший по информации журнал 17 миллионов долларов, первое место занял, да, а за ним второе место занял Сечин. Вот такие самые два главных в мире топ-менеджера, представляете? Это такие вот нравится. основные топ-менеджеры, тройку лидеров замкнул Греф. Такие молодцы, да, вот. Ну, что, а что им переживать? Ну, Леонтьев тут вот э, этот... Который... бьющий товарищ, да, который числится там этим э, вице, как он там, господи. В общем, пресс-секретарем этой банды, да. Он прокомментировал, что э, не, не знает он, как Сечин попал в этот э, рейтинг, и не знает, как они считали, неправильно они все считали. И вообще, он, наверное, надо было сказать, и он, собственно, сказал: Он сказал: мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывают законодательство. То есть, чтоб ты жил на одну зарплату. Так и здесь. Он хотел сказать: вы что написали? Он не живет на одну зарплату. Поэтому кто там из них первый, кто второй, тоже непонятно. Тот тоже не живет на зарплату. Поэтому как-то вот нужно соотнестись с другими. Доходами. И Роснефть хочет взять в долг триллион рублей. Ну, понятно, конечно. А почему бы нет? Триллион рублей ерунда какая. Чтобы было лучше. Да, а сейчас. Мы задержим очень хорошо, зарплат, да. да. Россия готовит новый порядок приватизации госкомпании. Да, вот будет новый порядок. То есть, кто был старый, неправильный порядок, а теперь будет новый правильный. Тем более, что там вот Миллер с Сечиным официальные миллиардеры могут уже как-то поучаствовать в этом раньше они как-то неправильно участвовали в этом а теперь будут правильно участвовать в этом порядке наверное, будет прописано законодательно что приоритет отдается членам кооператива да и шувалов сказал что падение доходов россиян закончилась то есть он закончил падение шувалов закончил падение это все Закончил. Я сразу на хвост виляет собакой, помнишь, как сенатор там, говорит, он закончил войну в Албании, помнишь, он войну сказал, что все, вот по нашим данным, война в Албании закончилась, так так и здесь, говорит, а этот закончил падение доходов, все, вышел, говорит, не, не будет, я, может, он, конечно, там про падение доходов Миллера, Сечина, Грефа говорит, я не знаю но что падение э, доходов людей, которые живут в России и не являются топ-менеджерами, друзьями Путина, олигархами, там, и прочее, прочее, прочее, у них стремительно падают доходы, стремительно падают. И не то, что не закончились, это у, идет по нарастающей, как снежный ком. Вот сейчас просматриваю Твиттер. Очень. Сейчас просматриваю твиттер, новостей от съемочной группы телеканала «Дождь» еще пока нет. Тем временем, следующая новость. Путин разрешил потратить резервный фонд Российской Федерации в 2016 году. Да, потратил. То есть в шестнадцатом, не в семнадцатом, в 2016. Говорят, сливаемся, ребята. Там нужно триллион Роснефти. Да на! Че, какие проблемы? Так что, все сливают, разрешил потратить. В 2016, не в 17-м. То есть они а говорят. году, если не ошибаюсь, осталось ну, небольшой да. да, из них выходные будут. А, Россия не сможет модернизировать экономию, экономику без помощи Германии, сказал вице-премьер правительства. Ну, он немножко не так сказал Дворкочев, сказал: мы должны возобновить партнерство в целях модернизации, прежде всего. Поскольку с экономической точки зрения Россия позади Германии, а нам интересна модернизация России, мы уверены, что есть ниши, в которых мы можем работать, производя новые технологии. Вот представляешь, и, и продукты, и услуги, которых еще нет в мире, которые будут востребованы через 10 лет новыми поколениями. Представляешь, вот сидит человек в нише, в деревянном сортире, в таком дачном, и говорит, я уверен, что есть ниши, вот, из которых мы там новые технологии изготовим и так далее. Человек, на самом деле, говорит вот этот... Э у которого все есть, да, ездит он на импортной машине, пользуется импортной техникой, живет там в доме, где и ремонт из всех импортных материалов, и так далее. И вот о чем он мечтает, ну, прям как Ленин, да, мечтатель такой, кремлевский, да? а на самом деле получается, что, вот я говорю, нищая Россия сидит в деревянных сортирах, вот в этих нишах, и из этих ниш он, он, он, он хочет, чтобы сделали что-то новое, что новым поколением досталось бы. Слышь, ну, во-первых, это бутер, вот то, что он говорит, он сам в это не верит, безусловно. А во-вторых, конечно, мы сделаем что-то новое. Но вначале мы должны от Дворковича избавиться, Путинах и так далее. И главная наша ниша – это власть. То есть вначале отнять у них власть, отнять у них нефтегазовые доходы чтобы распределять их на всех, да, они, чтобы они жрали в одно озеро. Цитата. «С точки зрения Гундяева он лузер». Да, Невзоров ну... высмеил слова главы РПЦ об Иисусе неудачнике. Да, Невзоров молодец, он очень меня посмешил. Он сказал, я, я ему желаю, чтобы он всегда бы оставался патриархом русской православной церкви, потому что в качестве... Ну дискредитация этой церкви он делает гораздо больше, чем, например, я. Разговор шел о том, что Гундяев заявил о том, что, значит, Иисус и так, так, так, значит, Иисус Христос и его апостолы, значит, были, как Господи, вот. С забывательской точки зрения были неудачниками, то есть, да, вот так сказал Гундяев, но он с забывательской точки зрения успешно ездит на Мерседесе за миллион долларов, вот такой крестик у него опускается на голове, чтобы да, мешать. да, чтобы не мешался, да, в определенной ситуации. Нет, там вообще можно было бы сделать, чтобы там... Да, да, что что, сотрудник охраны специально нужно, который а, а, да, опускать, да. Опускатель креста такой а, специальный. Да. То есть у нее больше цели нет, а то другой нет. Во ВВС Пакистана предупредил о полномасштабной войне с Индией. Вот это не очень хорошая информация. Почему? Потому что там сейчас конфликт, и он развивается, и я понимаю так. Если будет уже война, как неоднократно случалось, то она может быть крупномасштабной. А не надо напоминать, что и Пакистан, и Индия имеют ядерное оружие и могут его применить. А вот хорошая новость. В Индийском океане завершилась операция НАТО по борьбе с сомалийскими пиратами. Неужто извели? Извели пиратов, говорят, что с 2012 -го года они все, больше никого на не нападали, потому что НАТО их там застращало, и они на своих лодках из отходов контрацептивной промышленности не смогли ничего сделать против НАТОвских кораблей. Ну, мудрено было бы, если бы они что-то сделали. Борьба за права. В Афганистане открылся кинотеатр. Да, то есть борьба за права это не пустить женщин вместе с мужиками. Хотел сказать, вместе со всеми. знаете, какой сегодня день? Сегодня день, международный день против бытового насилия на женщинами. Да, в честь этого. Да, мы присоединяемся и не будем осуществлять бытовом насилие, ну мы вообще его не осуществляем, мы люди добрые, если честно, Но это и что очень уважаем женщин, и если бы там в Афганистане тоже так же как бы от то наверное открыли бы общий кинотеатр для всех, хотя кто и знает, может быть и показатель уважения к женщинам это наоборот открыть для них специальный кинотеатр, сделать специальные такси, не знаю, все наверное от традиций зависит. Но я привык учиться с женщинами, в кино ходить с, женщ... ходить с женщинами, и, в общем-то, все, все остальное делать с женщинами. Как-то мне более это э, комфортно. Комфорт мне. Вообще с женщинами. Вы знаете, очень много вот Если бы то же самое сделали бы в Голландии, то сейчас бы все СМИ бы трубили о том, что это сделали для лесбиян. А тут это вроде бы шаг к светскому обществу. Власти Китая обязали жителей э, Сы, Сынцзяна, Сынцзяна сдать паспорта. Сынцзянский округ у них, это Сынцзя, э, Сынцзян-Уйгурский автономный район, так он называется. Там постоянно вот эти вот граждане какие-то с ножами забегают в детские сады, постоянный какой-то терроризм и так далее. Ну вот решили этот вопрос просто, у всех отобрали паспорта и все, и нужно написать заявление, если тебе нужен паспорт, куда-то ехать, пишешь заявление, тебе в полиции дадут этот паспорт, который у них там лежит. Такой вот, как при Сталине колхозники, да. Ну и, кстати, при Хрущеве тоже не имели паспортов. Ну, вот, поэтому. Занимавшийся расследованием дела Литвиненко эксперт покончил с собой. Странная какая-то ситуация. Все, кто там к этому как-то причастен, кончают с собой. Березовский тоже покончил с собой якобы. Теперь вот эксперт какой-то. Какие-то другие люди там все покончили с собой. Уже не первый, так скажем. Израильская полиция начала расследование скандала о покупке немецких подлодок. Да, тут как на Нетаньяху наезд. Я понимаю, так он что-то где-то там не согласовал, но всегда, конечно, мог, может найти какую-то запятую и теперь вот говорят, что не должен был он немецкие подлодки покупать. Назарбаев заявил, что не планирует передавать власть детям своим. Детям власть детям. <смех> да. власть детям не надо передавать. Представляешь, <смех> если бы он планировал власть детям передать, всем причем. Нет, ну планируют, не планируют, я не знаю. Но вот э, полномочия у него в 2020 году истекают. Я так понимаю, что навряд ли он дотянет до этого срока. И как-то ему сейчас нужно принимать решение, потому что... В Казахстане будет рок-н-ролл полный. Сейчас, если планируют сделать так же, как в Узбекистане, то есть какому-то вице-премьеру отдать или премьеру правительства власть, ну, навряд ли что-то получится. Египет задержал 18 тысяч тонн российской пшеницы из-за сомнений в ее качестве. Я думаю, если они сомневаются в ее качестве, то может не сомневаться в том, что это такое дерьмо, да, то есть сомнения возникают только в том случае, когда уж там вообще отаз, да, как я помню. В 90-е годы очень любили всякое, ну, как это сказать, в общем, мошеннические какие-то всякие схемы очень любили, и поэтому иногда продавали зерно или семечки, особенно семечки, которые пролежали там безумное количество лет на элеваторе, уже там скоксовались, и вот их когда грузили в машину, а машина ехала, за ней шел вал дыма. Настолько был слежалый товар, что он горел в машине, и была опасность, что машина вообще вся сгорит. Представляешь, машина ей-то а за ней дымовал такой, семечки везут. Я думаю, что там зерно, может быть, такое же было. В 2016 году от, от, от отравления ну насущное просто. От, от отравления алкоголем в России погибло более тысяч человек А я вот тут считаю власть детям, землю кошкам Я из-за этого смеюсь да? А вот, а... Там, там еще хуже, там кладбище покойников Кладбище покойников, да, воду морякам Да, отравления от погибли более тысяч в России 9300, если быть точным Ну, В общем, дофига, представляете, целая дивизия легла Легла дивизия без боя Прям можно, можно песню. Легла дивизия без боев. <laughs> Начал первой строчки песни. Российский журналист, Антон Орех, сравнил средства массовой информации Российской Федерации с порнографией. Да, вот российский журналист. Видишь, одни, одни сравнивают Россию с трипером, да, то есть я имею в виду не Россию, а внешнюю, политику и внешнюю, и внутреннюю, вообще все, что происходит в РФ. Сравнили с трипером, да, он сравнивает это с порнографией, средством массовой информации, то есть такие жесткие пошли сравнения. Что-то еще недавно с инфарктом, глазив экономику сравнил с инфарктом, да, то есть власть с трипером, да, в массовой информации с порнографией, экономику с инфарктом, в общем, логично. Ну вот в эту же кучу эмира Словакии сказал журналистам, что некоторые из них проститутки. О вот, да, так что из-за песни о патриотах сказал, что, а, нет, это, это хирург, да, что-то я, да, проститутки, да, сказал, я просто пропустил, это вот еще была новость, что хирург разразился оскорблениями на песню о патриотах, кстати, кто посмотрел клип, там и Никита Михалков, Представлю, несчастный, ну, очень, несчастный, да, несчастный случай, несчастный, случай да, очень да, хорошо, случай. очень хорошо сделан, и вот тут всякие хирурги опять негодуют по этому поводу, а вот премьер Словакии негодует по поводу журналистов, говорит, проститутки, ну что ж, бывает. Ему должны были кинуть бумажками и сказать, выйди отсюда. А телеканал CNN случайно показал в Бостоне порно, потому что не случайно, жесткое причем, говорит, жесткое, ну... Что ж, бывает. Россия, что? Россия и Армения ведут переговоры по я, я, я сразу вспомнил бойцовский клуб. Помнишь, как он когда крутил э, фильмы? Он врезал кусочки порнухи. там мамаши с детьми приходят, такие там раз, раскрутится, вдруг раз болт такой появляется. Раз и нет, а сидит и думает, это было или ей уже это кажется. Представляешь, какая жесть. <смех> Еще большая жесть. Россия и Армения ведут переговоры о поставках самолетов в Сухой Суперджет 100. Я бы не рекомендовал Не, ну может быть, конечно, им дадут на халяву этот самолет, а долги потом простят, тогда уж можно. Так скажем. На халяву и уксус сладкий, как говорили в советский период. Знаешь почему, Кирилл? Не знаешь, почему говорили? На халяву и уксус сладкий, потому что в пельменных пельмени с уксусом стоили так же, как пельмени без уксуса, ровно 30, ну, там, от 27 до 30 копеек, в зависимости от региона и так далее. И вот ты, покупая порцию пельменей, и мог совершенно спокойно на халяву взять уксус, который стоял там на каждом столе, и налить сколько угодно. Некоторые заливали полностью тарелку, и пельмени плавали в уксусе, поэтому был выражение на халяву и уксус сладкий. Вот. Заключенные пытались сбежать из тюрьмы с помощью беспилотника. А мы говорили, но ну мы правда э, говорили, что скоро такое произойдет, но имели в виду не так. Мы думали, что э, заключенные прицепятся и беспилотник их вознесет. Оказалось, нет, оказалось, они умнее таких э, беспилотников еще не придумали, ну, по крайней мере, у заключенных их не было. А он просто этот беспилотник принес им там всякий инструмент, да, там латки пил, там а эти надфили всякие. А вот эта история сбежать при помощи несущего, вот, кровати, да, кровати. Да. это же было, было при строительстве МГУ. Да, знаете, да? было при строительстве да. МГУ, а также в местах не столь отдаленных в Советском Союзе человек пытался улететь на бензопиле, это тоже известный случай, сделал к ней винт и пытался улететь, так что люди всегда будут пробовать, То есть и кары, и кары еще найдутся, Они недавно, ты помнишь, вертолет, на это дело использовали, чтобы вывести заключенного. И, кстати, побег получился, но потом был вот после побега непродуманный. Я очень переживал, я очень хотел, чтобы он куда-то свалил, потому что, ну, ну, красиво это, это, же сюжет красивый. А когда он заканчивается так некрасиво поимкой, вот на Химингуее я похож. Да, кстати, это правда. Пишут это вот получается. мне, то надет Мороз, то на Химингуее лучше надет Мороз, тот хоть не застрелился. В Британии начнут делать электромобили «Ягуар» и «Ландровер». Ну, нормально, в общем-то, люди делать будут электромобили. А в России будут делать что-то для будущих поколений. Но Дворкович не знает, чего... Ну, знать, что это будет для будущих поколений. Я знаю, что комбинацию из трех пальцев будут делать. Я Или из одного пальца, это сегодня ушиб пальцы, он у меня синий. Я вот всем показываю. Хочу еще и дворковичу показать так вот. Ну, не всем, а. ну, я понимаю, что не всем, Какой-то в крысиных бегах что там, байкер, ушибленный, обожженный палец показывал. В Японии планируют построить самый мощный в мире суперкомпьютер. А в России, видимо, будут по телевизору рассказывать про нанотехнологии. Да, конечно, да, и тут какие-то у него... 130 квадриллионов вычислений в секунду, и, в общем-то, даже я даже не знаю, что это такое, если уж так. Ну, ну, много. Короче, суперкомпьютер построят в Японии, и всем будет счастье. А вот Гидромет да, да, потерял связь с метеоспутником Электроэлм. Электро-Л куда-то улетел, в общем-то, да. Вот какая-то прям в рифму получается. Его, скорее всего, украли инопланетяне, которых уфологи обнаружили в колонии. На Венере, на Венере. да, колония а инопланетян на Венере обнаружена. Я думаю, что колония такая, как, как у нас колония, места не столь отдаленные на Венере тоже. -то. Да, вот какие-то уфологи при помощи зонда, Сделали снимки, видны огромные строения вместе составляющие колонию и так и далее. В общем, ну нужно больше информации. Мы периодически получаем информацию об инопланетянах на Луне, Марсе, вот теперь и на Венере. В ну да, и, и рептилоидов в Кремле, да. Да, да, вот, да, да, я говорю, меня всегда удивляет вот несколько вопросов, у меня есть один из них вопрос, который я постоянно задаю, партию воля а, а, запретили, да, ловят адептов этой партии по всей России, а они единственно, что боролись с рептилоидами. Мы в открытую слово и боремся. К нам близко никто не подходит. Может, я говорю, мы что-то не, не то думаем, не то знаем. Может, с рептилоидами надо бороться? А? Так вот пришла информация о судьбе э, репортажной группы Дождя. Угу. Значит, комментирует советник главы ДНР Захар Прилепин. Он, он у нас оказывается советник главы ДНР. Журналистов Дождя выпустят просто и до свидос он говорит уверяет что с ними все будет хорошо что отовсюду идет одна информация что никаких проблем особых не будет сейчас разберутся а завтра утром будет все отлично просто выпустят с утра или даже может быть через полчаса да. с утра или через полчаса две большие разницы как в говорят Интересная ситуация, да, то есть выпустят и до свидос, то есть если выпустят с утра, то тогда почему они до утра должны сидеть, почему не сейчас? Ну, в общем, так или иначе, Прилепин очень э, компетентно э, информирует об этом э, на радиостанции «Эхо Москвы», видимо, видимо знает. Ну, если что, с него и спросим. Да, да. А вот в американском городке свирепствует человек-мотылек, который не дает покоя местным жителям. Да, тут фотки такие вот прислали, не знаю, что человек-мотылек с, с крылами такой летает. Ну да, что-то вот эта тема человека-мотылька, она у нас не очень развита. У нас там в основном снежные человеки, там какие-то еще вот люди, да. А там человек мотылек это очень важная тема и фильмы сняты даже с этим с с ричардом гиром да вот. так что интересно конечно больше информации больше видео по поводу всяких таких случаев они они они очень нас радуют, развлекают. Вот когда говорят, что мальцы кого-то развлекает. Я не знаю, от меня, например, какой-нибудь мальцев с плохими новостями точно бы не развлек. Вот. А вот всякие человеки-мотыльки, да, они, они как-то более приятные рептилоиды. Главное, человеку мотыльку не попасть в сети к человеку пауку. Да, да, да. Это важно. Да. Кстати, очень хорошая мысль. А вот хорошая новость для наших чиновников. И губернатор Саратовской области. А в Нижнем Новгороде учеными был создан мозг из пробега. А ты знаешь, по может, это ангел? А не вот <сёжит> человек. Сразу вспоминается анекдот. Помнишь, когда крысы бегут таких по канализации, там темно, грязно, так и все это течет, воняет и бегут, бегут, бегут крысы, и маленький крысенок рядом с мамой. И вдруг летучий мышь такой пролетел над ними такая вся черная страшная, мама, это ангел. — ну, Тут новость начинается, на самом деле, с того, что ученые научились выращивать в лабораторных пробирках живые части человеческого мозга. — Да. — И вот тут у меня такой проблеск надежды, неужели чему-то научились? — Да у меня другая надежда, может быть, в Кремле как-то обратят на это внимание и, может, дополнят… В свои головы и тем, что выращивают в Нижнем Новгороде, там пора. Вове, например, часть туда, так сказать, заменить. Ну, прям очевидно, что не хватает вот именно э, живых частей человеческого мозга. Там в головах у кремлевцев явно не хватает. Ну и следующее, вы должны, наверное, сказать. Да, вот 27 ноября будет День Матери, поэтому всех матерей мы поздравляем. Ну, говорят, это не наш праздник. Если это День Матери, он всегда наш праздник. Вот тут какие-то будут в Москве фото фотопоздравления делать. Ну, мы готовы были присоединиться, если бы были в Москве, но мы, наверное, не знаю, где будем, посмотрим. Так что... Ну, пишет вместо ботокса мозг. Это хорошее предложение сделать человеку вместо ботокса мозг. Вячеслав, а, новости на этом закончены. Да, да. давай на вопросики ответим а, быстро. Можно я привет передам? Да. Нам дозвонились Ильдар, а, волонтер, 58 лет, он инвалид Тайрогруппы. Вот, передаю ему огромный привет, наш интернет-волонтер был он. И привет в город Арсеньев. А с нашим другом из Калининграда что Не дозвонился, я сегодня. Не есть, дозвонился. Нет, ну я набрал, а вот это что-то у нас со связью. Да, обязательно... Давай дозвонись обязательно. Нам нужно. Да, мы нашему товарищу передаем говорит. большой привет, если он нас сейчас смотрит. Саша, завтра постараюсь с тобой связаться. ты у меня есть в друзьях в одноклассниках напиши в ВКонтакте. Извини, напишите мне ВКонтакте, и мы свяжемся напрямую, чтобы ну, без посредников будем так говорить. Мы очень с существом желаем пообщаться. И, Вячеслав, есть небольшая у меня личная mm -hmm. просьба. А да, то... хорошо. По, по времени, ну давай ответим чуть-чуть да, на вопросы. Вопросы, чтобы там через две минуты да. закончить. Да. Сегодня был и завтра когда... то да. период. Сегодня... Сегодня... Нет. Вячеслав, какое отношение, ваше отношение к технократам? Ну, очень хорошие отношения. тем более, что мы видим, что что будущее свободное, будущее и развитие человечества невозможно без технологий и без технократического подхода. Мы когда-то выбрали этот путь, и мы должны пройти этим путем до конца. У меня нормальное отношение к улучшению человека, когда говорят, вот, начнут улучшать людей, сделают там, е На самом деле это очень хорошо. То есть, когда Хокинг говорит о том, что машины, взбунтуются и нас всех победят рано или поздно все это ерунда если человек будет не уступать машину если он будет себя продвигать а он вполне может это делать то есть идти двумя путями развивать машины и развивать себя человек и должен развивать себя и тогда никакие машины нас никогда не победят потому что ну, просто они об этом даже и думать не будут так... Что там, какие вопросы, Дим? Набережных, чел, набережных Челнам, привет! Мы вас любим, мы вас тоже любим. Надо было в Набережные Челны заехать. Мы мимо проезжали как-то, но нас там арестовали, поэтому никуда заехать не смогли. Человек пишет, я тоже привет, хочу модератора, а тут готовки. Привет. Спрашиваю, кто автор фразы ⁇ Не ждем, а готовимся ⁇ где-то, как, как утверждают, это вырвалось у меня где-то, да, но на самом деле я этого не помню, а считаю, что нам человек вот написал, это был в эфире, я прочитал прям, не ждем, а готовимся, но мне потом стали писать, да вы это уже говорили, но ну, может быть, что-то подобное говорил, но автор фразы конкретный у нас есть человек, который это написал, поэтому, в общем-то... И я боюсь ошибиться. Это тот, кто живет в Питере, да, или как, или нет? Или? Ну мы выясним, уточним точно. Как-то э, есть, в общем-то, автор. Знаете, нет вирус прошел. Какой? Покупника. Нету вообще в чате. Ура! Так. Понедельник жди. Ваше, отношение, Читаю, к белому... нормальные вопросы, пишут. Какие Ваше отношение к белому движению во время Гражданской войны? Ну, так, такое же отношение, в общем-то, как и к Красному движению. То есть это в России было, была Гражданская война, люди воевали с людьми. Да. Мои родственники воевали и на той, и на другой стороне, и были очень активны, кстати. Вот, поэтому у меня сложное отношение к этому. Я считаю, что это надо оставить историей и нужно понимать, в общем-то, корни этих событий нужно видеть и постараться, чтобы этого не произошло. Не каждая революция заканчивается гражданской войной. Мы видим, что это скорее редкое явление да, гражданская война после революции, чем система. Поэтому нужно, в общем-то, сделать, чтобы это не повторилось. Мы напоминаем вам, чтобы вы не забывали ставить лайки под данному видео, подписываться на наш канал, рассказывать о нас своим друзьям, знакомым, родственникам, вате и не ВАТИ. Ну и в случае, если у вас есть вопросы, вы можете писать на личную почту Вячеслава ВВ. Мальцев 64 четыре собака джемайл а также звонить э, на номер, который находится в нашем пока что доме дружбы. Будем называть его так девяносто пять тридцать два ноль а также девяносто пять десять ноль пять На втором номере существует Вайбер, Ватсап и другие соцсети. Да, спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи осталось триста три дня и час времени, значит, в понедельник мы с вами опять надеюсь будем в эфире. Встретимся здесь. В общем, не ждем, а готовимся. Спасибо. До свидания. До свидания.